здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня пойдет видео о том как мой дикий кот разросся у него очень большие корешочки и также у него выросли огромные листья и он у меня просто вывалился на пол из горшка из горшка перевернулся Упал на бачок, горшок не держится. И нужно с этим что-то делать. Поломался листочек. Этот, видите какие они длинные, огромного размера просто. Ну эти маленькие, это как я покупала реанимашку и она вот отошла у меня уже. Так, начинаем вот рушивать орхидею с горшка. Ее вынуть тяжело, поэтому нужно обжать пальцем весь горшок постараться вынимать. Вот. Здесь корешок, ну он гнилой, можно его и не брать. Все заработало. Орхидея у нас бывало в горшке, и для этого ей нужно срочная пересадка. Здесь вот внутри торфяной стаканчик его. Вот. По возможности всегда нужно вынимать, так как он набирает очень много влаги. И из-за этого серединка орхидея начинает гнить. Сейчас я не, не вынула. Думала, пусть порастет так. Ага, надо вынимать. Корешочек здесь застрял. Потянем, не потянем. Надо обрез горшка. Вынимаем из горшка. Обрезаем корешочек, вот этот он держал. И вот здесь, так, смотрим, что нам нужно поправить. Или горшок резать, или корень. Будем резать горшок. Все получилось. Кусочек корня попала. Ну ничего, теперь вытрушиваем, снимаем. Крепление цветоноса, -хо -хо, здесь очень много гнилых корней, грунта нет, все нужно вырезать, но прежде чем вырезать, пойдем обмоем корни нашей орхидейки от струей воды. Корни. Включаем душ, делаем чуть теплую воду и моем орхидею под струей воды, листики, корни. Затем, когда я ее промою, я ее поставлю вот так вверх ногами, чтобы она стекла. Все. Я искупала своего дикого кота. Корни у него даже очень неплохие. Он просто вываливался из горшка, даже нечего обрезать. Вот этот сухой можно обрезать, но нужно у него, знаете, что обрезать? Вот эти листики ненужные. И еще хочу вот этот поломанный листик укоротить, так как очень длинный и он декоративность мне. Не привлекает внимания. Вот этот нужно листик убрать, так как вот видите, цветонос, что-то здесь коричневое стало, попортилось. И вот этот корешочек убрать. Вот этот корешочек. Много убирать не надо. А листик как убирать? Разрезать или разорвать пополам в одну сторону потянуть и в другую так как здесь цветонос немножко неудобно ну, мы постараемся так раз и в другую все листик убрала а помещу я своего дикого кота в закрытую систему. В глубокую вазу у меня есть. Сейчас. Все, с этой орхидеей я больше делать ничего не буду. Просто взяла такую глубокую вазу и помещаю ее путем скручивания корней нижний корешочек и прокрутила, прокрутила и поместила. Стараюсь даже стараюсь воздушные корни тоже помещать внутрь горшка. И смотрите, как она прекрасно будет стоять. В этом горшке и падать уже не будет. Некуда ей падать. Это у меня дикий кот. Он у меня получился как ванда. Корневая. Шикарная. Но посмотрим, если какой-то корешочек засохнет. Потом я его обрежу. Листочки у него плотные. Он еще подсохнет. Сюда в пазухе я поставлю салфеточку. На дно вазы я поместила керамзит. Налила воды. Всё с диким котом с пересадкой все произвели. Будем ждать его цветения и будем смотреть, когда раскуплются корешочки и набухнут новые почки. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.